В этом шаре находится 10 ДДКайдеров. Все выполнено на токарном станке. Наружный диаметр шара 89 миллиметров. Самый маленький ДДКайдер внутри имеет размер 6 миллиметров. После разметки шара шар устанавливается на плансайде. И начинается изготовление. Начинается изготовление с сверления. Начинается сверление с диаметра 2 мм. Это самые минимальные отверстия самым самом маленьком 2 мм Затем сверлиться рассверливается до диаметра 4 мм Это отверстие на грани второго додекайдера Затем рассверливается отверстие до диаметра 7 мм и так далее будет рассверливаться отверстие до диаметром взрыва. Расточным резцом производится растачивание отверстия диаметром 12 на большие диаметры, в соответствии с конструкцией станции. Таким образом будет выполнены ступенческие Отверстия, как мы начали, с диаметром 2 мм с выполненным и так далее, там 4 мм рассверлива 7, 9, 12, потом вот так будет 16, 20 мм и так далее, то диаметр 34 будет распочены расточным отверстием внутреннюю обверстию. Таким образом было получено за длину трюсера гладкое ступенчатое отверстие. Значит, самое маленькое видение отверстия гантра 2 мм, и самая большая расточенная гантра 34 мм. Затем канадочными внутренними резцами производится выполнение каналов, начинается выполнявший самый маленький каналчик. Ну вот, продолжение выполнения шара. Вот уже много граней сделано. А у вот этого отверстия еще канавки не выполнялись, только выполнены росточки. Вот уже много граней сделано. Осталось две вот эту и вот эту грань сделать и доделать вот это вот отверстие, выполнить канавки. Осталось. Шар почти уже доделан. Осталось только вот одну сторону доделать, остальные все грани уже выполнены, все готово. Вот. Осталось сделать только одну сторону у шара, одну грань, все готово. Вот последняя установка на планшайбе. Все, работа вся выполнена, тотарная работа. Все ДД освободились. И шар готов. Осталось только отделать наружную поверхность обработки. Все, шар готов.